О, кевин, держись! Черт, Кевин! Кевин, Кевин, вставай! Давай. Черт! Ай, блин. Ты, ты жив! Давай, вставай, братан! <соскоп> Чи ты вязко, братан! Ты чё, ты бил, вставай, давай! Ай. Твою мать! Черт, Ай. Фак. Ч-то мы, знаешь, так нормально полетели. Бля! Давай, вставай! Да я встал, я встал! Ты да. не встал еще, дебил. Вставай, никаких 5 минуточек. А. Черт, чувак. Какого хера? А. Как мы Ой. остались живы? Ты посмотри на кабинку. А. Кевин, блядь, твою мать. А, пожили в этот в дом. Блядь. Такое ощущение, что... Ой, сука. Ой, твою мать. Блядь. Нахер мы вообще на этот фуникулер полезли. Бля, чувак, я откуда знал, что там это херотень сидеть будет. <сосы> черт, Здесь... я еще проебал свою винтовку. <сосы> Твою мать. У тебя остался флерг. Нет, флеерган у меня был. Черт. Топор что-либо. Что-нибудь осталось? Есть, на спине, видишь. А, черт, чувак, ты его потерял тоже. Бля. Что, нет его на спине, что ли? Нету. Твою мать. Фак. Кевин, давай зайдем уже наконец в этот чертов дом. Mm. Ah, Ой, твою налево. Нет, сегодня без всяких приключений обойдемся теперь. Mm, ну что-то шутить перехотелось. Давай, заходи. Ой, Ой, все хорош. мне поможет Соткнись Ты Вы здесь? Соткнись Пожалуйста а Эй Здесь? Мне помочь. Ты вы здесь? Нет, просто зевнул. Чувак, как, как ты можешь сделать Мы только что чуть не распились на грёбаном фуникулере и нас чуть не сожрало. эта херня, я не знаю, что это. Чувак... Это фиаско, братан. Блять, оно ушло точно? Угу. Чувак, оно разбило на окно. Стой, стой, сука, Кевин! Ты что творишь? Да нет его здесь, ушел вроде. Ты, ты, ты, иди сюда, подойди, блять. Да, да не сытый ты, ты чё? Ты ведешься как тылбаю. Не ходи по осколкам, блин. сука. Кевин, ты дебил. Ай, блин. Блин, а чё вино не положили, что ли? Кевин, это нихера не смешно, ты. Блять, с кем, сука, я связался? С кем, блять, нахуя? Кевин. Ладно, ладно, все, все, буду серьезней, Кевин. Ты моешь как девочка. Чего? Чувак, ты видел какая-то херня? Она размером больше всех тех, кого, кого я видел до этого. Блять, это я не знаю, что это пиздец, Кевин. Я других слов не могу подобрать. Оно метров, оно метра три, блядь, высоту, и тебе насрать? Ты только что увидел какую-то паранормальную херню и хочешь набухаться в говно? Ты что, в своем уме, чувак? Мы чуть не разбились, блядь, только что, ты, блядь. Нет, Кевин, это так, блядь, я не знаю, я уже с ума схожу, нахуй. О, слушай. Чего? Лестница какая-то, пошли. Мы там были. Черт, я знаю, что нас успокоит. Пошли включим этого лосося поющего. О, пойдем. Окей, okay. нет, чувак, я, я, я не знаю. Готов? Давай. Я вас возьму поющий. <сёк> <сёк> <сёк> давай еще раз. Давай. <сёк> я вас возьму поющий на Окей, ладно, <сёк> <Okay, Kevin, все, сёк> <сёк> хорошо, Кивин. <сёк> <сёк> ну, давай еще раз. Давай. Я вас возьму поющий на плежу лежащий. Окей, Кивин. Хорошо. Давай еще раз. Я вас здесь поющий на Нет, смотри. И, Ладно, нет. хорошо. Давай еще раз. Давай, Я вас воспоюся поющий на пляжу лежущий. Ладно, все. Куда ты хотел сейчас пойти, чувак? Нам нужно где-то засесть. Засесть до рассвета, чувак. Вот, я предлагаю... Здесь засесть? Сверху хороший вид. Окей. Хороший вид. И здесь, если кто-то захочет забраться, он не заберется. Потому что он стар... Чувак. Вы эту лестницу видели? Uh, ну учитывая, что она под цвет стены. Нет, ну-ка. Наверное, нет. Давай я первый заберусь тогда, блин. Че, а, я... а если там живет какая-нибудь херня. Ладно, насрать. <связать> я буду <аккуратен. связать> Я, Если <связать> что, застыну вместе. Давай. Ты понимаешь, даже Ну, мы застыли на месте, прям мы среагировали, он прям на нас смотрел. И... Черт, это было превосходно. Ладно, я полез. Залезь-ка. это какой-то. Ты... Ну смотри сам. Что это? Соб, это люк. О. Чувак, смотри. Какой люк? О. Это чертов люк. Хм. Смотри, это... этот чердак просто наполнен всяким хламом. Кевин, ага. пошли, что-то мне тут. Черт, не ну ты пос... посмотри тут какие-то холодильные. Гладильные доски. Утюг. Старый утюг. Черт. Чувак, смотри, кровати, что. Блин. Топор! Слушай, что? чувак, что? Вы... раз ты потерял топор, можешь. Ладно, потом возьмем, в принципе. Потом. А, ладно, давай посмотри. Какой-то ящик с игрушкой. Знаешь, это как в каком-то хоррор фильме. Ящик я, с игрушками. Все. <сминожка>. Только вот... О, камера. Еще одна. Кевин. Mm. Твою мать не пугай. А! Смотри. Ч ⁇ твою мать? Это что? <плес> это... <плес> <С> <плес> Стоп. <плес> это... <плес> Кевин, я, по -мо... я, кажется, догадываюсь, что это. <плес> это они. <плес> это, наверное, снимки. А это похоже, знаешь, откуда? Помнишь ту камеру, которую мы увидели с тобой? В лесу? Да, вот. Да, это та да, камера, наверное, из леса, чувак. Угу. А вот это, смотри, а вот эта камера, которая стоит внизу. У, у это у окна. Слушай, а как они работают? В смысле, на датчике ну, движения? Ты, может, может, ты может смотри, быть как... Я... Не, а может этот челик сам фоткал, но как бы... Ну, не знаю. Смотри. Качество просто дерьмовое. Стоп, смотри, ну, да. смотри, Кевин. Кевин, чего, чего? Ты, мать, что ты залип? Смотри. Да, я... Видишь глаза? Про... Проверить, проверить фото один. Проверить. проверить фото два. Смотри, тут какие-то крестики. Черт. Ничего не понимаю. Стоп. Проверить чего? фото один. Тут стоит галочка, типа, проверено. И какое из этих фото? Один какое, фото 4. Типа не с знаю. крестиком, это, наверное, неудачные фотографии. А почему тогда или... на последнем фото нету ни галочки, ни крестика? Может потому, что оно еще ну, не было забрата или тела? Я не знаю, я вообще не шарю в этих делах, я не фотограф. Так я тоже не фотограф, Кивин, но черт. Смотри, еще один планшет. Камера один. Камера 2, камера 3, камера 4, камера 5. Смотри, у камеры 3 и камеры 5 стоят галочки, mm -hmm. а у остальных крестики. Стоп. Мне кажется, или камера 3 это которая стоит в лесу, а камера 5, которая стоит внизу на первом этаже? Ну, похоже, так оно и есть, но... А тогда вот это что за камера? Ди дефектная что ли? Может не работает она? Наверное. Чувак, что тут может быть? Это что еще такое? Чувак, это Оскар. Стоп, может быть нас разыгрывают? Mm -hmm. Какие-нибудь профессиональные режиссеры. Я не думаю. Это было бы может, ви... может тут везде стоит где-то камера и просто смотрит на нашу реакцию? Черт, если это так, я накатаю в суд за то, что мы упали с... Блять, сколько там метров? Сто минимум. Черт, Кольца, зер... зеркало какое-то. Где ты? Я за шкафом, где-где. А, вот. Смотри, какой... Вот что это? вот черт, какая-то больная фантазия. Домики какие-то кукольные. ё такое только в хоррорах бывает, Кевин. Ну да. А, черт. Дед Мороз... Качельки хочешь покачаться? Я думаю, что если я сяду, там порвется все Черт Блин, Кевин, не, не знаю Смотри Тут есть а... Еще выше ли... Это лестница наверх? Куда еще выше? Сколько? Это же и так чердак Я не знаю, что там Давай. Черт, это лыжная база Где тогда лыжи и прочие фигня? Вот вверх, лезь, может там они есть, проверим. А, давай окей. первый смелый, что? А, окей, давай. Угу. А, давай тогда, ты ровно за мной, окей? Угу. Сейчас. Лезь, лезь. Не, чё то лыжами тут вообще не пахнет, Киви. Да. Все, это я не боюсь. Да ты, блин, страшный какой. Ч ⁇ ты весь грязный, ты... Ч ⁇ мать, это я, как, да как Я был... не лучший. Ты тоже не лучше. Чё, ты вообще шутить свои тупые шутки перестал вообще? Чё-чё случилось? Знаешь, все, отстань. Читай он что то О, смотри, видишь, планшет опять. Стоп, чё тут написано? Арбалет, лук, охотничья винтовка, мачете, нож, двустволка, пистолет, минематика, сигнальный пистолет. Почему тут везде стоят крестики, а на сигнальном пистолете галочки. Это, походу, то, что ты потерял. <с gesch�ly> ладно, ладно, ладно. <с conversation> Не, чувак, это... Почему тут везде крестики, а сигнали... У меня при себе нет сигнального пистолета, неправда. Да, пример тоже как бы его нету, но... Что? Может, это Челик что потерял, что у него осталось? Не знаю. Супер, смотри. Какая-то книжка. Ну-ка, прочитай что-то. Опять я, опять я, Ну тут... Ой. Ты уверен? Ну конечно, ну... Может задержать, но ненадолго. Что? Может задержать, но ненадолго? Да... Эээ... А, чё? И что это значит? А, может задержать, но ненадолго. Херов знает. Ты зачем ты это второй раз прочитал? Ну я пытался понять! Окей. Ну, а, могу еще раз? Смотри, Можешь что задержать? в этом сейфе? Блин, херово знает, готов? Ну давай. Походу крутить придется или ну-ка, ну-ка давай попробую дерну. О, нет, нихера открылась. О, нифига себе, смотри. Чё? Ну давай, О, не томи, с... доставай. Пикаски блин. Вон, смотри. Ч... Смотри. Чувак, это случайно не моя ну, готовка. Нихерово знает. Я не знаю. На, возьми. Винтовку. Да, давай. Лови. Да что ты все на пол-то кигаешь? Давай, на тебе, эта винтовка. Здесь есть... Смотри! Че? О, твои... Не цель на меня-то. Пил, пил, пил, пил. Чувак, это питон, алло. К Кевин в здании. Пил, пил, пил, Чувак, это иди меня зайди. с револьвером. Ладно, ладно, вот. Держи. А мне-то зачем, чувак? Ну, не знаю. Черт. Смотри! так Слушай, о, тут свечка, давай зажги да, свечку. Возьму. Сейчас. Пистолет. Подожди. блин. Во! Чё? Во, смотри! Нихрена, оно длинное. Ты я, я даже одной рукой выдерживаю почти, ну, трудно. Чок не Конечно, все хорошо, ну, какая... ну... Так, посмотрим еще, что ему... Чувак, это нам вообще без натумы Твою мать, ты посмотри. Чувак, я... Ух ты, арбалет? Ага, на... С... Не, я, я все это уже не унесу, чувак. Забери что-нибудь. Мачет, ты смотри. Короче, Кевин, забери... Блин, не знаю. Забери эту черту я... двухстволку. Да. Да пофиг, положи ее, пусть. Да она же не нужна нам, да? Нет. Кевин, блин, я не знаю просто, что вот это все обозначает, типа, арбалет, лука. вот почему все перечеркнуто, типа, может оно дефектное или типа того. Я не знаю, ну нахер. Слушай, вот меня вот интересует, что там вот за красной херней? Это же какая-то занавеска, да? Ну, наверное. Че открой, ну-ка, давай открой, мне прям интересно, готов? Ну, давай. Чего? Отойди, че. Охереть, а ну. на! Охереть! Твою мать, что это? Да я надену, а я хочу Стой, надену! Стой, чувак, не надену! Не, не да надо это, не надо это! Да, это, надо, да, это, да это... ну, доводи! Да чувак О... что ты сейчас за заказ... Так, не подсматривай, понял? А, господи... Иди займись там чем-нибудь, я сейчас быстренько, ладно? А, окей... Чёрт, кивим, блин... А, смотри! Нормально? Твою мать, Кевин, ты капюшон, ты а, поправь, а, он торчит, вон где-то. Че, сейчас нормально, посмотри? А? А, ну, более менее У тебя только тут -то торчит еще. Да. Да. Сейчас я поправлю, подожди. Ну, че, нормально сейчас, не? Во, наконец-то ты поправился. А -а -а. Чук, что это вообще за костюмчик, бля. Слушай, а мне нравится в нем, прикольно. Можно я в нем похожу? Походи, если... Он вообще не тяжелый, не? Ну... Такое-такое, знаешь... Ну да, чуть-чуть. Я тебя теперь слышу хреново, как будто из жопы какой-то говоришь. А-а-а, слушай, а если в этой маске рыгнуть, я выживу? Ну попробуй, только ко мне не подходи, Окинь. Блин, фу! Твое налево! Ой, лучше, короче, в ней. <coughs> в ней не рыгать. Сейчас, ну, погоди, я, я надену обратно. Черт. Ну, все, нормально. Ага, че. Во-первых, зачем тебе этот костюм? И, во-вторых, зачем он вообще там стоял? И в-третьих, Какого чёрта он здесь вообще делает? Зачем ты меня это спрашиваешь-то? Я не знаю. Не, ладно, костюм прикольный, ладно, мне нравится. Ну ты, блядь, это костюм Джигернаута какого-то. Ну. Ты знаешь, кто такой Джигернаут? Ну это, а... это какой-то герой из Доты, да? Не, у тебя лишняя хромосома, Кевин. Нет, Джигернаут это такой дяденька, который обезреживает мины, бомбы там всякие, прочие фигню. А из доты это тот, кто крутится такой хрен. Да, да, так. Смотри, не упади в этот люк. как ты спускаться в этом костюме будешь? Давай, ползи первый. Я, если упаду, то ты меня остановишь. Окей. Стоп, ты с собой взял какое-нибудь оружие отсюда? Ну да, молоток. И всё? Чё? Ну да, что это еще надо, что ли? Молоток? Ну да, че? Какой к черту молоток? О, строительный. Короче, ладно, иди спускайся, я сейчас заберу и спущусь. Окей. Ч ⁇ Кевин, Я тебя слышал! Слышу там. Хера, не видно тут еще. Ну ты где там? Давай, давай, спускайся. Ай, бля. Все нормально? да, да, все, все хорошо. Черт, чувак. Этот костюм, он огнеупорный, ты в курсе? Ну, прикольно. Тебе в нем не жарко вообще? О, нормально. Нам хорошо. Кевин, блин. Mm. Смотри, я думаю, нам yeah. нужно дождаться рассвета и, черт узнать, вот про вот эту вот хренотень. То есть, смотри, тут есть фото 1, фото 4, mm -hmm. но последнего фото нету. Слушай, может и давай че? проверим все камеры на наличие фотографий? Ну no, где ты же у нас фотограф. Я не фотограф. Ты то говоришь, что я шахтер, то фотограф. Ты, Ты фотограф же. Давай, фотограф, иди. Смотри, Кевин. А? А, у меня предположение такое, что... Вот раз, фотография, это сделанная в лесу, да? И два, это которая сделанная у нас на первом этаже. Кевин? А, говори, я просто нюхаю. Так. Ну, у этой камеры ничего нету. Давай тогда проверим две, которые внизу. Mm, uh -huh. Давай, Чё? давай. Сейчас идем вниз. Да, сначала идем вниз только аккуратно, я тебя умоляю. Если давай, там будет давай, эта хрена давай давай давай давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Все, успокойся, пожалуйста. Uh -huh. Ч ⁇ нормально ты там спускаешься, не? Ты никого нету, спускайся. Окей. А ничего не вижу. А вон. Черт. на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на Буду немножко помедленнее ходить. Смотри, Кевин, ну, эту камеру вообще, когда стекло разбилось, ее развернуло немного. Но вне смотрел, вне пленки не было. Когда я пытался сфотографировать, ага. еще че? помнишь, когда ты по ударил, у тебя шея немного вывернулась. Ага, ага, ага. Черт, нет, сейчас ночь. А, ту камеру, я думаю, пойдем проверять утром, потому что, ну, сам знаешь. Да. Я предлагаю сейчас лечь спать, потому что, ну, че? Я предлагаю. Блин, тут. Вот тебе хорошо, тебе в этом костюме тепло, вот. А -а -а. Мне вот ветерок дует немного. Бон, ложись у камина, смотри. Нет, чувак, максимум, где мы сможем нормально поспать, это, это где? чердак, понимаешь? Потому что тут выбито окно, а тут ходила эта хрень, мы здесь не ну, в безопасности. Пойдем тогда на чердак. Идем. Лезь первый. Включи только фонарик, а то ни хрена не видно. Я могу дать фонарик тебе. Не, не надо себе участвовать. Давай, положи. Чёрт, тут какой-то вот, какой телефон, блин. Хрен с ним. Окей, хоть здесь я смогу нормально полежать. Вот тут есть... Смотри, что тут есть, Кевин. Что есть? Вот. Хотя бы здесь я, наверное, смогу полежать. Не знаю. А я, знаешь где, я вот... А, ну... Ага. А не знаю. Давай, пошли спать. Короче, Кевин, ну ладно, давай тогда спокойной ночи, потому что я уже. Давай. У меня, блядь, я... Черчук, мы столько за сегодняшнюю ночь пере пережили. Нападение угу. этой херни, которая нас чуть не убила. Блин, то, что мы. Чё... О, смотри, что тут есть. Чего там? Ну вот, смотри. О, лежак. Нет, конфетки. Если хочешь, пожой. А я пойду. Нет, я пожалуй, здесь буду спать. Короче, Нет. ладно, Кевин, спокойной ночи тогда. Утром отправимся, хорошо? Давай, братан, давай. М -м, спокойной ночи. Давай, доброй ночи, братан, доброй ночи. Я сейчас тоже чуть похожу в нем и спать. Sí. А, черт На чем я спал вообще? Как будто на камнях а? Кевин Так, десяточку, восьмерочку Че ты там делаешь? Доброе утро Да я че, я вот удар отцу покидал и считаю, куда попал А ну короче, десятку, прикинь Десятку? Ага -а -а. хм. Че, у нас с крышей? А я ночью проснулся, звук, короче, что-то обвалило, что ли? Не понял нифига. То ли град был, но выпала, я не понял. Так, у меня что-то из башки вышло. Че я хотел сделать утром? Не знаю. Точно, мы же хотели проверить фотоаппарат. Точно, пошли. Чувак, а ты. скажи, у тебя холодно в этом или жарко в этом костюме? Или нормально? Мне нормально, я вообще по кайфу живу. Происшествий ночью никаких не было. Ну нет, вроде бы я спал, нормально. А -а -а. Не, было одно происшествие такое ЧП. Какое? Ну, ты пернул и разбудил меня, короче. Я не пержу вас, нет. Ты максимум. Да кому ты чешешь? Я же слышал. <свы> Окей. Черт. Точно ничего не было? Ну, не приходило там. А -а -а. Ну, нет, ты только пернул говорю же ха О! Тут такое нормальное высота, чё, полетели? Ну чё, народ, погнали Я Я... Нашучу, давай тут низко. Чёрт, Кевин, ну... Блин, как бы есть двери для этого, ну да ладно. И чё? Ну, как чё? Пошли. Где камера? Стой. Вправо-влево. А вон там вот, как я помню. Эй, ха да я тоже. Ой, чё, она смотри, она бом... Кровь заледнела. Да. Чёрт, она, она прям белой стала, смотри. Чувака, uh она... -huh. Чувак, она же... Блин. А вот и... Вот и, вот и камер. Так, у тебя с собой топор или нет? Да. А. Чё, копаем? Проруби листву, пожалуйста. Чёрт, чёрт. чёрт. Стоп, я если та вижу. кровь была... Если та кровь была красной, то uh -huh. это заледенело. Значит, недавно что-то случилось? Ну, может быть. А ну это... вот, все, прочистиваю тебе, ah, да, смотри. Ах, да. Чертовые ветки. Так, давай посмотрим, что в этой камере такого. Ну Кевин, -ка. <плодисленные> отойди. Дай, дай я посмотрю что-то. Эйвин, я тут тут, тут тихо смотри. Вот, клей на фото. Ч ⁇ Да что за херня здесь творится?